Цифровое эфирное телевидение — это 20 телеканалов бесплатно в отличном качестве. Чтобы их принять, на телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна дециметровая антенна. На старом телевизоре — дециметровая антенна и цифровая приставка. Цифровое эфирное телевидение — сигнал к лучшему.